Здравствуйте. Сегодня у нас с вами речь пойдет о теоретическом наследии Георгия Валентиновича Плеханова. К сожалению, среди современных марксистов зачастую работам Плеханова уделяется недостаточное внимание. В то же время это был именно тот человек, благодаря как теоретической, так и пропагандистской деятельности которого, собственно, марксизм и распространился среди русских революционеров. Свою революционную биографию Плеханов начинал как народник, однако уже вскоре под влиянием, с одной стороны, развития капитализма в России, соответственно, классовой борьбы, а с другой стороны, общения с европейскими революционерами, в числе которых был в частности Фридрих Энгельс, Плеханов переходит на марксистские оппозиции и основывает первую русскую марксистскую организацию освобождения труда. В рамках, как марксист, Плеханов отчаянно борется не только теоретически с народниками, но и с ревизионистскими и оппортунистическими тенденциями, собственно, в самой социал-демократии. В этом, однако, сказалась некоторая непоследовательность Плеханова, потому что, отстаивая самые радикальные и последовательные, позиции в рамках теории, он в то же самое время в, в, в течение революции 1905-1907 годов э, выступает на меньшевистских позициях, занимает социал позицию в ходе Первой мировой войны, не поддерживает Октябрьскую революцию. Однако все это не помешало позже Ленину сказать, что работы Плехана является лучшим в мировой марксистской литературе того времени, и говорить о том, что изучение э, плехановских работ является совершенно необходимым для любого сознательного марксиста. В общем, как сознательным марксистом я нам и предлагаю обратить внимание на эти работы, и в частности сегодня мы с вами поговорим о работе Плеханова 1898 года к вопросу о роли личности в истории. В данной работе Плиханов, полемизируя с одной стороны с народниками, с другой стороны с европейскими неоконтианствами, отстаивает идею необходимости в историческом процессе. При этом он отмечает, что зачастую сторонникам необходимости исторического процесса высказывается такое возражение, что этот взгляд приводит к фатализму, к бездействию и вообще противоположной активной деятельности, то есть к тому, что на религиозном языке выражается как квиатинцем. Однако сам Плеханов на исторических примерах показывает, что просто исторически это всегда было не так. Наоборот, какие-нибудь, скажем, английские пуритане, придерживающиеся как раз взгляда на необходимость в истории под видом, разумеется, божественного предопределения, как раз проявляли максимальную деятельность. То же самое можно сказать, например, и придерживающихся подобных религиозных взглядов сторонников ислама, арабов, которые это никак не помешало завоевать огромные территории. Таким образом, дело здесь не в идее необходимости. А все это потому, что когда мы говорим про историческую необходимость, она существует не независимо от того, кто в рамках ее действует. Я сам, как действующий, всегда включен в эту самую историческую необходимость. И когда я реализую эту историческую необходимость и чувствую за собой силу этой исторической необходимости, это придает мне только энергии в моей политической деятельности. Иными словами, правильное понимание соотношения свободы и необходимости в истории – это марксистское понимание, которое утверждает, что свобода и есть осознанная необходимость. И когда я, как сознательный носитель этой необходимости, реализую исторические задачи, именно в этот момент я являюсь подлинно историческим деятелем, который вершит и помогает чем-то вершиться историей. И вот здесь Плеханов обращается к истории самой исторической науке, и показывает, что вплоть до XVIII века включительно в истории господствовали взгляды, которые возвеличивали роль личности в истории. Иными словами, различные исторические события объяснялись прихотями или личностными качествами каких-то отдельных монархов или других важных исторических деятелей. Это все подавалось как правильно под, под таким вот моральным каким-то душком, что называется. Предполагалось, что за любым э, каким-то важным историческим событием лежат выдающиеся нравственные качества того, кто его осуществляет, а какой-то упадок в, в обществе связан с упадком морального облика людей данной эпохи. И все это продолжалось довольно долго, хотя были исключения. Уже в XVIII веке появляются Монтескьо, Джамбатиста Вико или Гердер, которые отстаивают идею необходимости. Но они были именно как исключения. Подлинно же идея необходимости входит в историю в XIX веке вместе с такими французскими историками, как Гизо, Милье, Тьерри. Вот эти все персонажи, они жили в эпоху реставрации, в эпоху, которая последовала за Французской революцией после падения Наполеона. И это не случайно. Более того, не случайно, что свои идеи они высказывали именно на основании анализа событий Французской революции. Ведь эти события, грандиозные сдвиги в общественном сознании, и общественном бытии, которое они произвели, они уже никак не могли быть объяснены от деятельностью отдельных личностей и прихотью отдельных исторических деятелей. Однако вот эти самые историки, подчеркивающие идею необходимости в истории, в то же самое время упускали момент случайности, недооценивали личностный момент, что их критики им упоминали, и эту критику собственно Прихана воспроизводит говоря множество исторических событий, когда какие-то личностные качества какого-то монарха могли привести к упадку всего веренного ему государства, когда нерешительность генерала становилась причиной поражения в целой войне, наконец идея о том, что если бы в свое время на голову, скажем, Робеспьера или Наполеона упал кирпич, история могла сложиться совсем по-другому. И Плеханов отмечает, что марксистский взгляд, диалектико-материалистический взгляд не устраняет момент случайного, не устраняет момента индивидуального, а вписывает его во всеобщее. Дело в том, что то, что как пихоть какого-то монарха или с особенностью личности какого-то генерала смогли оказать какое-то определенное влияние значительное, было связано с наличием объективных исторических условий для того, чтобы эти возможности могли реализоваться. Более того, да, мог, мог, конечно, кирпич упасть на город Робеспьера, но Робеспьер стал Робеспьером не из-за своих личностных качеств. Дело в том, что была некая общественная нужда, общественный запрос, объективные интересы целых классов, которые возвели партию Робеспьера к власти. И если бы Робеспьера в этот момент не оказалось, если вместо него был кто-то другой, то, по сути, он выполнял бы ту же функцию. Да, он мог ее выполнять хуже, мог стать и лучше. В результате якобинцы могли продержаться у власти дольше или меньше. Если бы не было Наполеона, то те войны, которые возвеличили его как генерала, выиграл бы, наверное, кто-то другой, просто за счет силы тогдашней французской армии. Если бы не было Наполеона, то переворот устроен Наполеоном. Устроил бы кто-то другой, но в нем была объективная общественная нужда. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов таланты и личностные особенности данных личностей. Но для того, чтобы талант мог реализоваться, то, чтобы потенциальный талант стал актуальным, действительным, необходимы объективные общественные условия, которые складываются под влиянием объективных общественных факторов. Таким образом, мы, на самом деле, всегда находимся еще и в плену определенной оптической иллюзии, не учитывая диалектики возможного и действительного. Ведь мы же должны понимать, что тот факт, что Наполеон в определенный момент приходит к власти, отрубает возможности других людей, возможно, не менее талантливых, прийти и занять его место, которое готовила ему история. То же самое касается не только политической или военной истории, то же самое касается истории культуры и искусств. Да, никто не будет отрицать гениальность Рафаэля, Леонардо или Микеланджело, но тот подъем искусств, который произошел, произошел в э, Италии, эпохи Ренессанса, был вызван объективными историческими обстоятельствами, той объективной исторической ситуацией, которая сложилась в итальянских городах этой эпохи. И да, возможно, если бы этих людей не было, то эта эпоха могла быть не такой яркой, но расцвет, который связан с их именами, произошел бы все равно. И в этом отношении нужно учитывать все факторы. В точном соответствии с гегелевской логикой нужно учитывать и всеобщее, и особенное, и единичное. Всеобщее, потому что существует всеобщая причина, лежащая в основе любого исторического развития. Это развитие производительных сил и те изменения производственных отношений, которые следуют за развитием производительных сил. Но есть и особенный фактор, потому что в разных регионах планеты в разных странах, в разных э, исторических эпохи эти производительные силы развиваются по-разному и приводят к разным изменениям производственных отношений. И поэтому факторы особенности, например, географические какие-то моменты, э, исторические, культурные, экономические, все это оказывает роль, и все это надо учитывать. Но не менее важно учитывать индивидуальный фактор, связанный с личностью и связанный с исторической случайностью. Да, разумеется, он не устраняет определенную общественную нужду. Но то, что эта нужда реализована была определенной личностью, накладывает э, на этот событие, как выражается Плеханов, при Приханов, некую индивидуальную физиономию, некие уникальные особенности, связанные с тем, что именно данная личность реализовала данное событие. И поэтому марксистский диалектико-материалистический взгляд не устраняет идеи великих личностей, великих людей. Но что собой представляет этот самый великий человек? Это человек, который реализовал соответствующую общественную нужду, в котором нашли воплощение определенной общественные силы. Это тот, кто как раз осознал существующую общественную необходимость и стал субъективным выразителем этой объективной необходимости. Именно таких людей история и возносит. Вперед такие люди и становятся великими. Таким образом, марксизм, Рассматривает историю комплексно, рассматривает и глубинные общественные, объективные причины и субъективные особенности тех личностей, в которых они реализуются. Ну а у нас на сегодня все. Изучайте марксизм, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!